Всем доброе утро, это второй день, сегодня гораздо приятнее находиться здесь, потому что вообще прям солнышко светит, я уже проснулся Добрый сразу, день! доброе утро, встал сразу же поставил на солнышко эти фонарики, портативку на солнечную батарею зарядку, Всем там уже пошел на кухню, сейчас будем, пока мама досыпает, будем Покушаем, Покушаем сделаем чаек. Может чай собрались пить? Ой, Я, забыл. Uh -huh. я думаю здесь надо приоткрыть, потому что что-то как-то душно. Жарко, да, Максим? Да. Чаю, да говоришь? Сразу да. не троику. Ароматным запахом кофе разбудим. Пойдет. <свист> Думаю, что, да. Все, ждем. Печеньки-то спрашивал, нас, знаешь, куча всяких разных, смотри. Вот так бы, конечно, тут убрать. Ну ладно. Потом. Такое печенька есть. Такие овсяные. Есть порео. Oh, that's not the light. What's it mean is it Stop... Все, приятного чаепития. Держи, чай, чай попьем. Пойдем, мама будет, да? Дадим еще минутку поспать, давай. М минутку, давай. Это просто не высвелось. Хорошо. Минутку, еще ты идем поспать хотя бы. Хорошо, как Ста... ты, скажешь, босс. Да чокаться будем? Только там аккуратно, наверное, горячо. Попробуй потихоньку. Пап, давай сначала оливок. Оливок чокнись. Да. А потом с ложкой. Дичь. Все, попил чайка, попил чай, попил чай. Ну ты попил? Ну, я там вот стоечка выпью. Ну ладно, потом допьешь. Да, потом. Потом допью. Сейчас тебе знаешь, что буду делать? Что? Вот эту штуку. Знаешь, что это такое? Нет. Смотри, какой лежак у тебя. Крутой? Что? Крутой. Как с бассейна покупаешься? Что? Как в бассейне покупаешься, оп, идешь загорать сюда. Сейчас ну, может, кто куит. Да О, там за тучкой спрятался. Вы! Отвалите вы! <laughs> Давайте набросить. Какашки жу! Ударился? Нет. Гов нет. отгов а нет, ну скажи. Я знаю. Тихо, да ладно. Такая походка. Покупать. Ашли. Вот у доброе утро. Уже только нет. Александра утра. Владимировна. Уже не доброе, да? Уже не доброе. Короче, решили сходить на остров, смотреть что О, там. О, кокашка. Ага, отлично. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Максим я <не> видел. Да. <связывая> да. Максим все рвется купаться. Проходим через джунгли. <связывая> Там, короче, дальше. Чайки живут аккуратненько, давай, давай. Мама уже ушла. Да мама молодец. Она вырвухе наружу, уже этих джунглей. Прошли мы это испытание? Да, прошли, это испытание. Ой, ой. Вот мы были здесь пару недель назад, вот этого всего здесь не было, Проблема. да не было. А, один, о, чайки с моего маленькие чайки. Вылупились. <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Мам, И себе. Да, они... А сейчас загрызут нас. Ну, <соединяющие> я Давай, я а вот ямки остались. Они вылупились все. Ну, сейчас собаса да. рвут. Могут. <соединяющие> Офигеть, тут их гора просто. Вот, ты Сейчас не шумим. Сейчас. Маленький Да. они прям А он еще есть. Вон еще один сидит. Вот, смотри. Слышишь? Да. Вот вот А дальше по краю, Нет, нельзя Маленькие, да. Ну они нас сейчас могут сожрать тут, да кстати. Же, оттуда, Ой, смотри, сколько птица посидит. Да. Мне так как не хочется тревожить. Сейчас пойдем на эту половину, ты обмоешься. Чайята. Понравились чаята? Чайята. Да. Чаята. Понравится. Понравится. Понравится. Пошли. Гол тонар мы помоем, когда воду нагреем. Думаешь? Еще балах ха <смех> Хулиганка. ха <смех> да. Yeah, <laughs> Мы стоим вот там вот, вот там вот. Надо было нерв взять. Смотри, куда мама ушла. Глубоко там. Госи, мам, сейчас до того берега уйдешь. Та-та-та-та-та-та-та-та. Госи, как оно далеко. А? Уходим, доболонез? Не удоволняется. Упал. <сélок> ну, давай кто-то без стоит до берега. Побежали. Раз, два, три. Максим учится плавать там. А я под шумок, пока голову помою. У-у-у, <с> как <newspapers> sorta... manchmal... холодно! Все, чисто, Алексей Андреевич. Да замерз, мне кажется, уже. Давай пошли греться. Что? Греться, пошли. Я дынь да, не дыну. Пойдите клеем. Да, самое интересное, как сделать Папа. так, чтобы Саша сюда окунулась. Сладкая жизнь, Максим. <laughs> О, вот такие пироги у нас, да, здесь. Мама пошла в голову умыть. а мы пошли купаться. Шампунь поплыл И Максим тоже плавает Ничего себе Все, покупались, сплотнулись, помылись Холодно, холодно А мне нет Ну конечно Я хочу купаться Я хочу купаться Качеришку спрятали от солнца стоит ты сейчас все уронишь М мухаммед все накупались я не накупила еще пойдем будет время не переживай я не накупался нифига вот смотри песочек теплый слышно по кустам сейчас Здесь ноги потопляются немножко, здесь силы много, так бы мы бы прям здесь купались. А, нет, нифига не здесь мы были. Или здесь мы были? Да? А, и ноги прямо проваливаются. Сейчас надо будет нагреть водички, почистим зубы, умоемся, расчешемся и будем красивые-красивые. Ну-ка, ну-ка Как наш домишка. К себе пришли там Давай сейчас ты согреешься будешь там купаться да, мама, я Нет, все Иди садись сюда, будешь греть сейчас Что это? Сейчас сыграем в домино разок С папой Ну, он липкий же надо играть. Кого один-один-один. Как у нас обстоят дела? Максим Алексеевич подмерз, оделся, умылся. Умылся. Я сейчас пойду умываться. Да. В Максюхе готовится обеда ужин. А это амангаз. Потом она ночью светится, можно будет показать. Это зеленый и свет у Да. Обеда полдник, точнее, в Максюхе. Я ему нарезала шашлыка огурца. Сейчас дам майонеза. Я еще вам покажу, как Мои фонари и там штучка, и где крутят и там разные э, водные каучинки. Ага. Папа полез Ой. в холодильник за майонезом и хотел показать, что там морозилка. Вот, и Леша сейчас у нас будет делать костер, кипятить воду в бассейн, таскать надо будет еще одной воды, чтобы полностью его сегодня доналивать, и сделаем пляжное место сегодня себе, да? Да, где можно будет завтра а загорать да, и на да, солнышке сидеть. Я вижу, там лед. Снаружи. А внутри там 5-литровая Не надо ее доставать. Я верю, что если здесь лед внутри, я уверена, что она больше, чем наполовину вольны. Что? Мультик? Не помню. Да. больше ничего не надо? Нет, пока. Ой, какой он холодный. Так что вот, сейчас делаем Максюхи поесть. Я за это время тоже немножко кусну, умываюсь. И я буду мыть посуду, начинать готовить салат. Алешка пойдет делать костер. Делать костер для того, чтобы кипятить воду в бассейн. И вырубать место под пляжное место. Так, батарейки 42%, отлично. Камера чистая. Короче, у нас сейчас небольшая миссия. Соорудили вот такую штуку, чтобы снизу разжечь костер, накипятить воду и залить эту кипятящуюся воду в бассейн, чтобы была вода там теплая, чтобы можно было прям вообще комфортно плавать. Сашка в это время тоже делает дела. Что ты делаешь? Слатик делаешь? Мываться, мыть посуду сначала. Мываться, мыть посуду, делать салат. Все. Все. А я пока пойду сейчас. Кто-то, видимо, проплыл. Ой, нифига, там прям как на море. Красота. Я сейчас беру топор. Не обращаем внимания на мой внешний вид, потому что я там маленько, типа, приоделся. Взял топор и пойду вот куда-то туда искать дрова. К нам приезжал в гости дед. Говорит, там есть дрова, поэтому я сейчас иду в джунгли. Я кстати, вчера пока ставила палатку, увидел вот такие норы. Не знаю, что это за норы, но вроде никто не шуршал ночью. О, сразу же дрова. Красота. Тут, кстати, бобры. Ну, там есть з -з затончик такой. Нифига дров, сколько красота вообще. Не зря взял. Вот сухой. Вот, вот. Вон валяются. Вообще прекрасно, прекрасно. Все, короче, сейчас рубим. И несем туда, будем делать костер. Какой столик он стоит? Гаси, мы в какие джунгли забрели с тобой. вот да. тут вода прям с другой стороны. Там тоже вулн остров. О, а, фу, грязно, все там. Максим, ты молодец. Спасибо тебе за помощь. Я, кстати, очень поразил. Один раз взял. Да ты считал. что? Ты молодец. Я и Да? Молодец. И Помощник, да, Максим. Молодец. И маме еще один молодец. раз, по Игнорит меток. Спасибо, пап. Пожалуйста, тебе спасибо. Короче, надо сейчас греть воду. розжигом разжигал? Нет, Обалдеть. Этот папа у нас мастер, фломастер. Мастер, фломастер. А как ты будешь поднимать горячее ведро? Я придумаю И выливать, не касаясь бассейна его? Я же придумаю. А поскольку пойду в бассейн? Как папа нальет его полностью. Да. <свят> ну что ты, конючек? <свят> Нет. Давайте, мне надо мисочку. Я просто не хочу в палатку заходить с сырыми копытами, что я почти намыла посуду. Как у вас успехи? Осталось только колбаса. Сейчас полезу за колбасой и я тем временем кипичу. второе ведро под... уже. подписчики, можно я сам покажу эту красоту? Не в ту сторону. Я знаю, его. Ну, <свист> Что это такое, расскажешь? Дели красоты, куда я насекал. Я короче кипячу уже второе ведро а, Выли, Вылил одно Может быть там На одну тысячную процентов Стало теплее, но это не точно Ну ладно, пускай кипятится, нам жалко Вот сейчас полезу за колбасой да. Сашка, дарю Да, это а колбаса осталась Все, давай еще принесу А еще из новостей Мы здесь немного освободили Поляночку такую Но мы сломали грабли вчера но мы сломали грабли. Поэтому теперь делается руками. Защитникам флоры и фауна хочется сообщить, что мы здесь вырубили пару деревьев, но этот остров затопится, и все деревья вымрут, а потом опять заново вырастут. Да. Так что ничего страшного, Он в этом нет. Да, этот остров по зиму затопится, потом опять растопится. растопится деревья заново возродятся Это не деревья да, ну не деревья кусты вот эти вот так что не надо там писать о деревья порубали спасибо чтобы было солнышко да солнышко с утра где-то он там то есть и здесь сюда светит светит светит светит светит светит светит светит светит. И оп ну, короче вот практически целый день у нас будет солнышко здесь вот, Распушек, можно можно вон. загорать спокойно там у мягкий кипятится <с> ой это как быстро разогрелось. разогрелась офигеть только поставил то дольше кипятилась надо было сразу изначально а то ставить ближе к огню круто мама смотри что вот сделала штуку-дрюку вот туда вот с видом ну я посмотрю сзади прекрасно да. ты молодец ты знала ну нормально так смотреть. Там там люди. Да, ну нормально. Эй. прям можно прям загораться ну, за. Чтобы солнце Да, тробует. Так, салатик готов. Мариновали грибочки как обычно соль, перец, чеснок свежий. Иногда и сушеный добавляем, когда свежего нету. И мы сейчас все это перемешаю и оставим стоять до вечера. Леша там дальше греет воду, сейчас еще будем уже из реки таскать воду, потому что я освободилась, Лешка освободилась, сейчас будем делать Максим тут зонтик решил скрутить Папа умница таскает воду а, грибочки все замариновала, перемешала, поставила под пленку и сейчас наверное все уберу помоюсь, быстренько помою посуду и посажу мужиков покушать мы, кстати, вчера тоже, когда сидели, вчера, когда сидели, Думали насчет мангала, ну просто что-то разговаривали насчет того, что ну кто ездит с палатками, да и в принципе там в деревне, не в деревне Кто готовит что-то на мангале, для нас что-то на мангале это обязательно какой-то вечерний прием пищи, когда уже темно Что-то у костра нужно делать и нам как-то не очень понятно, когда там люди мама, в 3-4 часа дня идут мама. делать что-то на мангале мама. Вот. Да, что? а можно я сюда схожу, а потом вернусь? Ну, можно одень панамку, чтобы тебе черышку пауки не там не.. Ну, паутины все. Это вот. Заходи в палатку, на шкафчике лежит Панама. Вот, бесстрашный ребенок, а? Я бы вот не пошла никуда. Все? Ну давай еще немножко. Все? Еще можно, я тебя вижу. Аккуратно глаза выкали, что ты? Ещё чуть-чуть можно. Ладно. Да. Ладно. <laughs> вот, кстати, завтра будем а, замучивать грандиозную стирку и стирать всё. Не, у нас теперь отсюда прям видно так все Реку хоть видно, классно. <реку> там. Отсюда Ладно. такая прям видимость стала на реку, прям все видно. Классно. Вот здесь я стояла. Вот Смотри, прям реку видно, да. Прикольно. Ты, ты-ты-ты-ты. Вода кипит. И полежанка. Можно прям садиться и глазеть на красоту. А папа хулиганка. А у нас, кстати, было видео. Мы на машине приезжали вот сюда вот. Вон на ту сторону на гору. Дай? Куда мы приезжали? Ладно, пошла и делай дальше дела. Я. Дела. Так, наконец-то мы собрались покушать в очередной раз. Сейчас замешиваем всем салат. Я думаю, кто давно смотрит, знает, что мы его любим, постоянно едим. Это Максим. БПшка, огурец, колбаса и яйца вареные. Сейчас киса принес нам мультик. Потому что мы вчера пытались посмотреть Максиму Слунину через 15. Да. Максюшкин уже наяривает? Или не наяривает? Приятного аппетита. Моя мисочка, папа, моя мисочка. Кушаем. У нас там еще осталось прям на пол раска. Приятного аппетита. Ну как, одному кому-то на разок. Смотрим почти. Леша там придумал классное занятие. Поэтому берем шампунь. <звук> Глажок. <звук> Да, тебя не видно, вообще ничего. Здесь все таз, всю твою жупу закрывает. Такой кадр прикольный. Максим сидит, смотрит туда. Ай. Так классно. Хочу в леку идти купаться. Как ваши дела, Максим Алексеевич? Да, мама! Да, ну я спокойно тебя спрашиваю, ты чего? Броси. Почему? Потому что ты здесь сидишь. Красивый вид Максимуса в ванной. Папа! Чего? Зачем ухо, бить? ухо бить. Зачем ты продолжаешь? Я тебя намыливаю. вы. Потом будешь... Взрослым будешь лет 20, будешь пересматривать. Классно тебе папа в ванну принул, даже с пеной. А то. Это, это никакая не вала. Ой, к нам птичка прилетела. Кто там? Не видно. Все, глазки закрыл, как правдышный прям. Пап, стой! Ходю. я умою. Пап, ты стой! Я тебя я... умою чистой водой. А, а я вам ванюшки принесла. Тихо ее, Оп! Какие Это фумитокс. Электронный. Это не электронный. Тебе удобно? Нет. Нет. Сейчас порву. Эту ванну. Нет, я не порву. Здесь надо на рукавнить. Понятно? Пап, давай на рукавники. Намытый накупанный. Во, водич. Я... Чьи коленки хрустят Максим или твои? <свы> Тогда не страшно. Что мы будем делать сейчас, папулька? Уберем Папа! весь этот хаос. Пока что. Что? Телефон. Где он, где? Это папа у нас накрыл, чтобы он хочет проверить теорию, нагреется ли завтра вода потеплее из-за того, что он накрыл черным. Потому завтра все равно будем в бассейне купаться. А сейчас нам предстоит уборка. Потому что у нас здесь свалка, куча-куча всякого овна. Поэтому, наверное, мы поставим на таймлапс и быстренько берем. Покажи, что на кухне происходит. мы поели тут? Поэтому сейчас нужно, нужно быстро за часик, наверное, все-все-все сделать, да? Сделаешь? А я пойду полежу. Вроде как прибрались. Дэнс-дэнс. Музыка. Сейчас решили замутить себе чайка. Да, кушай. Салатик. Да, кушаем салатик, возможно там еще подъедим, надо бы, да. И будем делать купатские грибочку. а да. потом мультики. Ну, еще костер у нас там. Решили подымить маленько. Да ну, не, вообще не по маленьку. Ну с дымом реально прям комаров вообще почти Он нет. горит у нас уже сколько? Часов шесть, наверное, да. вообще без Комар... А у нас того, О. что мы насобирали, такое... О, О красота! Комаров вообще нет. Крутяк. Заходи. Угу. Да, Секратор классная Что на самом деле. Удобная очень. Да. Много раз об этом говорили, явно все с вопросом, когда видели в обзорах. Типа, Удобно. А разве только шоколадным вкусом? Ну, не знаю, поищу. Посуда намыта. Фумитокс работает. Максим тоже присоединился. Он у нас бегает в классном Ой. костюме акулы, в котором вообще он спал. Ну ладно, только аккуратно, да? На попайный песок не садимся так никуда. Надеть, а я... то в нем спать. да? Почему? Да. Я в нем буду. А не хочу. Хорошо, сейчас тебе рукава только можно закатать. Или не надо? Не надо. Или переодеть тебя? Нет. Акуленыш ты мой. Да. Красивый, покажи. А смотрите, какие сюда да, это что? У нас комарики не встали. А сейчас папа будет делать мангал для купать. Что? Да? Себе так что собираемся. Сейчас придумываем место для мангала и будем кушать. Папа решил мангальчик делать рядышком. Что у тебя там такое случилось? Разожжем. Розжига, Розжига полить? Я Мама, я сейчас грею, потому что так больше огня стоит. Да? С того, что греешь? Да. Потому, сейчас мы с Максимом восстанавливаем здесь огонь, и рядом еще будет готовиться кушанье. И Максим сегодня с нами присоединился, будет, говорит, копать с нами тут, подкидывать велочки, велочки, веточки. Мама, смотри, палку прям горит. Да, о, и у папы костер. Как да. быстро ты разжег. Какой ты молодец. Всем привет. Всем привет. Что мы делаем? Да, Что-то <laughs> помогаю родителям брата. -а -а. да, да, да. Короче, время да. шашлыка. Вернее, не шашлыка, а купаты, купаты сегодня будут. Купаться и грибочки. Купаты и вот грибочки маринуют. А у нас кости. Да. Они там создают антикомаринную штуку. Кумитокс. Фумитокс. Да. Очень сильно помогает на вообще ребята. Там теперь вообще комаров нет. Вообще нет. Да, вот, Угадки почти сделались. Сейчас я буду мутить. А, На решетке. Я нормальная. Зачем так? Вот, вот это пьянскую. чудо. Погоня, тебя. Э, вот здесь Молодец. Пусть, пусть, пусть, прожив, вы поаккуратнее давайте, хорош. Вы куда куда разошлись-то? Не не, не не не не хватит хватит, что-то что-то вы как-то это мам, я бахнули. Мам... Максиму весело. Ну, мам, я хочу... Они в середине прогорают, я потом. разогорелся что ли разогрел ну, скаче как бешеный Он такой еще еще еще это уже не железное не, не маши видишь пока я туда лайди не надо <соскопы> смена караула я пришла мешать грибочке а леша нам решил там где-то нашел короче такой пень решил его притащить чтобы постоянно постоянно горело очень классный, кстати, этот декатлоновский фонарик. Я бы сказала, и цены, и размеры сколько куклюма, но, блин, декатлон закрылся. Так что, если он снова откроется в России, мы будем показывать их всякие классные-классные штуки. По-моему, вот не принцаем. Нет. Ну, побрызгать на него можно. Ну, брызгать, да, батарейки прям внутри. Максюха прямо оценил. Тебе нравится? Помощник маленький. А у меня грибульки. Кто-то будет спать, как убитый сегодня. Из-за чего? Что устанешь сейчас? Ты махаешь и два часа уже стоишь. Тебе, наверное, жарко, да? уже? Да, жалко, старая. Вот бы снятик. Не надо, да? Закусают. Мне, мне не жалко. Сейчас реально тепло, но закусают. А кого тебе не жалко? Тебя не жалко? Можешь снять кофточку, но тебя тогда закусают, и ты но будешь весь закусают? чесаться. Ну, да, конечно, зад будешь чесаться весь. Не буду. А тут грибочки. Почти уж все, я думаю, к 5 а можно будет купаться. Угу. Вчера мерзли, сегодня потеемся от жары. Максим накупанный, наеденный. Уже вонючий теперь. <laughs> да. Ну нет, ты же весь воняешь костром. Так, все, грибочки изготовились. Пора перекладывать. Бибера слушаем. что такое? А, это волна пьется, наверное. Uh -huh. Так, все. Там оставшаяся мяско, которое он все не дает. И сейчас туда еще купать? Купатики. Погнали. Мама, Мам, там да, еще есть. Да? Да. да. Может, <смешка> ну, я <смешка> <смешка> Мама опять кучу принесла целую. Не кучу, я принесла чуть-чуть, это я нарубила. Давай. А я тем временем зарядил купата. Смотри, смотри, смотри. Есть. Махать, махать, махать. Давай, давай, давай, давай. Все, убирай. Ого. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, я и как-то это очень странно начал. По... Я знаешь, как буду грибы делать? <с> ну правда, они прям такие, манюсенькие. По две купатины а и чуть-чуть по... грибочков. Ладно, все, приятного аппетита нам. Сейчас через пару Мама минутчик пойдем. Ты не будешь дальше смирить? Ну, так что мы сейчас кушаем, смотрим тачки и бежим в кровать. Да. И там попрощаемся с вами Приятного аппетита Всем спасибо за просмотр Ставим большие пальцы вверх Подписываемся на наш канал. На наш канал Пишем свои а -а -а. комментарии подписываемся. Это был второй денек Всем пока Нам да. а и мультик смотреть Вот, да. как. вот как Всем пока Интересно, сколько сегодня максимум хватит Вчера он вырубился минут за 15 за